Народ, всем привет! Это ВДВ стрим. У меня на часах 2 часа ночи, и я хотел бы обсудить те изменения, которые происходят с нашим проектом. Не конкретно по каждому пункту, который они описали, а немножко о другом. Надеюсь, данная в кавычках видео вам понравится все основные изменения мы уже обсудим завтра я хотел бы обсудить один единственный вопрос хорошо или плохо что один из games studios уходит от фаргейминга ведь проект ждет переезд на новые сервера оптимизация лаунчер магазин и обнуление аккаунта но с компенсацией всех потраченных денег пусть разные там бонусы новая система прокачки проф изменения системе премиум и многое многое другое но не это я хотел бы обсудить в этом видео я хотел поговорить более глобально не она нас о том, стоит ли разработчикам самим издавать свою игру, и в чем разница между самим издателем и сторонним издателем. Я не мега эксперт, но все же надеюсь, вам будет интересно посмотреть данное видео. Заранее скажу, я скорее рад этому расставанию, чем расстроен, по крайней мере раза за разработчиков Заранее говорю, что это мои личные мысли, а не точные факты. Я не знаю, как и на каких условиях они работали, все индивидуально. Но я приведу примеры, как может это быть и почему это хорошо или плохо. Поехали. Начнем с финансовой стороны вопроса. Сторонний издатель. Издатель в основном покрывает все расходы. И это одна из ключевых причин, зачем разработчики игры заключают контракт с издателем. Ведь разработка игры это не дешевое удовольствие, а зарплату надо платить даже тогда, когда игра еще не начала приносить деньги. Если взять более утрированно, то в то же самое время издатель берет себе долю франшизы разработчиков, пока они не отобьют свои деньги вложенные в игру. После того как издатель отобьет затраты, команда начинает получать первое отчисление. есть конечно разные варианты, но это распространенный вариант. В то же время затраты издателя на игру могут и не окупиться, если по каким-то причинам игроки не примут эту игру. В этом заключается финансовый риск выведения на рынок нового проекта, который в данном случае берет на себя издатель а не разработчик, поэтому большую часть денег, естественно, рискует издатель. Тут мы переходим к самому интересному, что по моему мнению, личному мнению, может дать простому игроку разрыв этих отношений. В силу существования риска, бюджеты на разработку часто урезают, чтобы увеличить разрыв и отбить деньги с продаж гораздо быстрее. С точки зрения бизнеса это вполне разумно. Но от такой политики может пострадать сама игра, качество разработки, что самое страшное для меня, это игроки. Например, возникает ситуация, разработчики сделали бюджет под нашу отличную игру, принесли бюджетное утверждение издателю, а он его отклонил. Или вообще просто нахрен урезал наполовину. И поэтому разработчикам надо переписать часть игры или, например, всю игру, всю концепцию, игровую механику, чтобы втирнуться в этот новый урезанный бюджет. И, например, даже та же самая донат-система может не устраивать разработчика, но ее может продавить издатель, который финансирует проект. Кто платит, тот и танцует. А разработчики захотят что-то ввести, на это потребуется больше времени, на утверждение, на согласование, со всеми всеми инстанциями. Издатель, как финансовый орган, очень сильно влияет на разработчиков. Но есть и плюсы. Часть обязанностей издатель берет на себя, и если отказаться от него или не иметь издателя, то на разработчика падает немалая часть работы издателя, а точнее вся его работа, и это риски для самого проекта. Ведь издатель это не только деньги, но и обязанности по продвижению продукта. Хотя финансы тут играют немаловажную роль, ведь риски по денежным потокам тоже ложатся на разработчика. Но если продукт, в нашем случае калибр, уже приносит, как я думаю, стабильный доход, то риски на содержание и продвижение игры уже уменьшаются, ведь игра сама окупается и можно планировать бюджет на долгое время. Самый главный плюс это уменьшение бюрократии и развязывание рук разработчикам в реализации своих хотелок в игре. Они сами определяют, что и когда делать, какие сценарии планировать и какая механика будет у игры. Как и говоря свыше, у самоиздания есть сложности. Бюджет. Надо мониторить остатки средств на счетах, финансовую ситуацию по компании и проекту, чтобы в неожиданный момент не остаться без денег. Надо составить планный список основных контрольных точек, чтобы не увеличивать разрыв между сдачей очередного этапа и тратой денег. Любой сбой на отдельном этапе, и весь график полетит просто в тар-тарары. Та же вся возня с прессой, с пользователями, с игроками, с сообществами ложится на плечи издателя, Взаимодействие со стримерами, вести соцсети и тому и тому подобное, это все ложится теперь на разработчика, хотя раньше это все отчасти ложилось на издателя. Часто даже разработчики не парились, или может быть не парятся, не знаю, с тестированием, возрастными рейтингами и прочими подобными вопросами, ведь это все берет на себя издатель. Я не имею в виду, что разработчикам все равно на тестирование своей игры, на супертестеров и так далее. Я имел в виду, что разработчики не курируют супертестеров и так далее. Эту часть функционала очень часто берут на себя издатели, потому что они занимаются организацией тестирования, проверки на баги и тому подобное. Но сами разработчики, получая фидбэк, уже начинают все это активно править. Новые обязанности, штаты, какие-то графики, там возникающие сложные вопросы, это все ложилось во многом на компанию издателя. Теперь же это будет ложиться на плечи команды Калибра, разработчиков. Когда создаешь игру сам, то нельзя расслабляться, ведь вместо игры может получиться куча проблем и сорванные сроки. Да, у них есть опыт работы с варгеймингом, но видеть и делать это немного разные вещи, особенно сложно им будет на начальном этапе. Я, конечно, за проект переживаю, но думаю, что с ним будет все хорошо. Если подводить итоги, то я скажу, что я верю в команду Калибра, они справятся. Это видно по их шагам и подходу к переходу на собственную платформу. Подошли, как мне кажется, они все-таки основательно и стараются максимально сгладить негативный переход. Компенсировать потери как финансов, так и морально. Конечно, я человек больше позитивный, но я лично верю в лучшее и вам этого желаю. Я думаю, с нашим проектом все будет хорошо, они переползут на свою платформу, у них будут развязаны руки, они более свободно могут реализовать те идеи, которые хотят реализовать, и наш проект гораздо быстрее перепродвинется из опыта в релиз. Еще раз извиняюсь за голос, у меня уже второй час ночи, надеюсь, мой такой соло-подкаст вам понравился. Хотя это больше не подкаст, а изложения мыслей. Основные изменения мы ее с вами обсудим соответственно завтра. Ну а с вами был ВДВ Стрим. Пока-пока. Это были мои мысли на сегодня.